Всем привет, ребят, микрофона снова Максим, и сегодня расскажу о анонсе, не побоюсь этого заявления, настоящей третьей части Left4D. И заодно поделюсь, как вы сможете поиграть в нее уже через 5 дней. Но перед началом хочу вам рассказать о моем новом продукте, первом батл рояле в GTA 5 на 100 человек в одной игре. Проект работает на платформе Rage MP 11 а значит там синхронизация практически как в GTA Online. Механика в целом классическая для батл рояля, игроки падают случайно случайное место на карте, лутаются, едут в зону и убивают друг друга, а последний игрок победитель, так что жду всех любителей батл рояля в игре, я сам там периодически поигрываю. Ссылка на проект на экране и в описании. Сегодня ночью состоялась традиционная церемония награждения The Game Awards 2020. Это шоу хорошо известно тем, что помимо раздачи всевозможных наград в куче различных номинаций, там еще и анонсируют огромную линейку игр на ближайший год. В этот список затесалась и игра от авторов оригинальной Left 4 Dead, про которую сегодня и пойдет речь. Если вы вдруг не знали, Valve на самом деле не являются создателями нашумевшей игры во вселенной про зомби. По сути, в 2008 году они всего лишь поглотили оплатили студию Turtle Rock, а вместе с ней и готовящуюся к релизу первую часть Left 4D. А когда вдруг в команде после релиза начались споры и разборки, Valve, сидя на коленках, начали разрабатывать вторую часть, чисто для того, чтобы нагло удержать у себя права на франшизу, чего они в итоге и добились. В 2019 году Turtle Rock под крылом издательства Warner Brothers анонсировали старт разработки духовного наследника под названием Back for Blood, и сегодня ночью мы наконец-то увидели первый кинематографический и геймплейный трейлер. Вместе с первым показом разработчики заодно анонсировали и старт первого Альфа тестирования, который намечен уже на 16 декабря. На данный момент у меня есть три стим ключа однако со временем их скорее всего станет больше. Условия розыгрыша простые: поставить один лайк под это видео, подписаться на мой канал и оставить один комментарий с вашей соцсетью, где с вами можно связаться. Ну а теперь давайте чуть поподробнее про саму игру. По словам разработчиков, Back for Blood это захватывающий кооп-шутер от первого лица. Вы, как выжившие, находитесь в эпицентре войны с одержимыми. Эти носители смертоносного паразита когда-то были людьми, но теперь превратились в ужасающих существ, стремящихся сожрать все, что осталось от цивилизации. С уничтожением всего человечества на кону у вас и у ваших друзей остался один единственный вариант – принять бой с врагом, искреннить одержимых и отвоевать весь мир. В игре будет длинная и полноценная сюжетная кампания с привычными для нас перебежками от убежища к убежищу. Локации из раза в раз будут немного меняться, благодаря чему пробираться через переменчивый полный опасности мир будет намного сложнее, а инновационная система карт слэш перков дарит новые впечатления каждый раз, когда вы создаете собственные колоды для того, чтобы выжить во все более сложных сражениях. Динамическая система создания игры постоянно приспосабливается к действиям игроков, обеспечивая захватывающие бои, экстремальное разнообразие геймплея и целые легионы еще более сильных одержимых, в том числе различные типы мутирования. Боссов высотой до 6. Метров. По локациям будет раскинут огромный и разнообразный арсенал как ближнего, так и дальнего оружия, в их числе биты, автоматы, пистолеты, топоры и многое, многое другое. Виды зараженных обсуждать пока что рано, но судя по всему их будет намного больше, чем в оригинальной игре и уже можно заметить классы напоминающие танка, курильщика, толстяка, гранилу, жакея и других. Те кто наиграются в сюжетный пве смогут опробовать и полноценный пвп режим, где одна команда играет, играет за выживших с иммунитетом, а другие берут на себя роль особых зараженных боссов. Обе стороны имеют уникальное оружие, способности и специализации. Честно говоря, на мой взгляд, пока что все выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой и я искренне надеюсь, что разработчики нигде не лукавят, нам показали настоящий геймплей, а саму игру не планируют превращать в донатную слэш лутбоксную помойку. Минимальные системные требования для альфы это Core i5-8500, 8 гигов оперативки, GTX 770 или Radeon RX 480 и Windows 10. Альфа стартует 16 декабря в 21.00 по МСК, первые игроки никак не ограничены в распространении контента, так что те, кто не сможет раздобыть ключ, приходите ко мне на стрим на твиче. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк, написав парочку комментариев, чтобы поучаствовать в розыгрыше и обязательно глянуть предыдущий ролик, там я рассказываю про все секреты нового режима ретейк ГСГО. Огромное спасибо Роману Алексееву, Владу Хексету, Аяру Тимофееву, Стасиксу, Фениксорду, Сорду, Сирасуму, Локесу, Лайфтео, Отдоку, Дмитрию Кмаревцеву, Кате Морковкиной и Бомжченелу. Увидимся!